Так, пошла запись Я нахожусь в магазине медтехника Который находится на Ленина Как? Свободы? Свободы 8 Свободы 8 Вот такой у нас есть в Кунгуре магазинчик Симпатичный Тут продаются вся и возможные колясочки Кто нуждается Диабетическое питание Цены приемлемые Вот Но я сюда, конечно, по другой цели пришла но когда я увидела этот магазинчик с диет-питанием, что-то меня шибануло. А к это получается даже у вас есть фито-чаи, да? Да. И они дешевле, чем в аптеке, между прочим. Но у вас ведь нельзя по карточке? У меня налички нет. можно. Можно? Давайте мне фито-чай какой-нибудь. От кашля который. Ну, такой для так, легких. Так, кашля у нас нету. Бронхи. Ну, давайте какой-нибудь любой. Вот, смотрите, вот у нас для сердцесудов желудочно-кишечные, для снижения О, веса, точно. для почек, холостерин, Да Так они класс, дешевенькие у вас вообще. 70 рублей 30 пакетиков. Смотрите, цена-то какая. Для простуды, повышающие Вот мне простуду снижения. давайте. Они а да. там в россыпью да. или Нет, в, пакетика, в пакетиках? Прекрасно. Пакетика. И для похудения я фигуру хочу наладить И себе. Все. То крестьянам, то и обезьянам. А это, значит, печенье-то они тоже диаптические, да? Да. да. Классненько. Вот. Ну, хорошо. А я-то пох... я... мне халатики заинтересовали, я потом себе халатик куплю. Халаты есть. Ага. есть и раз. главное, недорогие, до да, тысячи, вообще хорошие. Натуральный материал, да? Ну, ну, очень хорошо. Спасибо большое вам за консультацию. Удачных вам продаж. А это что за травы? Это Итак, а Это, это... шоколад, это шоколад два... Нет, это вот это... по 40 литра ржаные написано это, это макароны Это макароны такие да. темненькие? Да А еще вот нет у вас такой случайно Вот у меня с Ватя приезжала, она е... какую-то э... из льна кашку такую заварила Каша, льняная да. каша Главное закончилась Пока сейчас. нету, да? Льны, это семена, семена льна Семена льна Такое. Что с ними делают? Едят просто. Просто едят, как семечки? Да. Что вы говорите? И масло льна есть. И масло на. Uh -huh. Все. Я буду я тут мимо хожу, как будто бы я не нуждаюсь. На самом деле я нуждаюсь, оказывается. Большое вам спасибо. А этот сидит, смотрит, видишь за ним? Наблюдает. Как воспитатель такой, да? Так, этот малыш такой, малышня такой. Не трогает его ничего, а только наблюдает за ним. А этот не трогай, пусть играет. Ой, отседали. Смотри, киска отседала, большого. Да, дай-ка я лучше уйду от вас. Что это вы там на меня, товарищ? А этот в шоке вообще. А этот это в шоке. В шоке? Да. У нас появился новый житель Как будто бы пришел Родственник Нашего Барсика Ну-ка, где-то там Вот так вот Лавочку облюбовал мою Декупажную А этот-то, а этот-то, а этот-то И побегать-то охота ему за ним А тот еще кочевряжется И ведь не подходит даже ко мне большой ты кот Сидит в этой комнате и все за ним приглядывает. Да. Кс -кс -кс. Красивенькая какая. Это тоже котик. Максим, короче, за то, что, в общем, не будет больше телефон брать, я ему разрешила взять этого котика домой. В добрые руки. Да, маленький ты мой, миленький, ходит над ним, причитает. Да, мой ты хорошенький ну что ты там его видишь, да, прыгнуть хочешь? И сидя, думаю, где у меня кот-то? То он с моих плеч не слазит, тут нету нигде. Где кот-то у меня? А он тут смотрю, за ним наблюдает, глаз не сводит, короче, вводится. Нянька у него есть. А тут у нас Толя пианино сегодня играл. Вот, ушли они на у меня на дзюдо сегодня на тренировку, наигрался то ли, ну тут конечно прикольная штука-то. бежает тут ничего. Такой наблюдать стоит. Вот так, вот так. осторожненько. Вот так, вот А этот смелый такой. Прям как родня. Такой же красивенький. Такой же красивенький пришёл к нам нынче. Да. Чтоб тебе не скучно было. знаешь какой красивенький? Ну прям как сыночек твой. Да. Может, тебе некогда даже бедному в туалет-то сходить. Даже в туалет-то некогда сходить. Ой-ой-ой. И поиста то некогда. Даже не подходит ко мне. Весело теперь тебе. А этот видишь, что делается-то. Что делается-то? А ну, давай, выходи. Выходи подлый трус. Красивенький, с рыженьким оттеночком такой. Не знаю, как тебя назовем. Как будем звать, вылечать. Но ну, Максим-то уж, конечно, тут над тобой будет главный папа, кошачий папа. Он у нас вообще без кошек жить не может. Так, так, что там? Что там? Ну-ка, ну-ка, ну-ка, что там? Что там нашел? Вот, вот, вот, вот. Начнут носиться... Ну, буду расселять по разным комнатам. Так вот, так вот, так вот. Ай, тихо, типа. И этот ведь понимает, что маленький. И сидит за ним, смотрит, приглядывает. Нянька. Настоящая нянька. Думаю, где у меня сегодня кот не, под ногами не мяргает, кушать, не просит. Как холодильник откроется, сразу тут ничего не летит ко мне, а он занят сегодня у меня. Он у меня сегодня тут занят. Мордочку такую еще сделал умненькую. Прячется, прячется. Какие миленькие на самом деле. Ну, сейчас он будет с него брать пример. Как себя вести, куда писить, куда какать. Все у них есть, все как положено. Так, так, так. Утяг, утяг, утяг. Не бьет ничего, только тихонько с ним играет. Умный кот у меня. Хороший попался. Максим их где-то берет. То в одном магазине, то в другом. То по объявлению. Ну ладно, давайте играть